Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим. В этом видео мы с вами рассмотрим принцип установки электропривода крышки багажника на автомобиль Kia Seltos. Комплект специально разработан под этот автомобиль и он состоит из такого количества деталей. Это два электропривода, специальные кронштейны, которые ставятся вместо штатных, что держат газовые упоры, блок управления системы электропривода, мы его разместим на крышке багажника, замок с доводчиком, он ставится вместо оригинального и будет плавно затягивать дверь, а также комплект проводки, в которой специальные разъемы, которые не требуют разрезать штатную проводку и каким-либо образом в нее вклиниваться. Работать с этим автомобилем у нас сегодня будет Максим, он у нас ведущий специалист по установке дополнительного оборудования, и он вам сегодня расскажет о всех нюансах и Особенностях установки электропривода в Kia Seltos. Всем здрасте! Меня зовут Максим. И сегодня мы установим с вами комплект электропривода багажника на автомобиль Kia Seltos. Поехали! Работу условно мы можем с вами поделить на два этапа. Механический этап и электрический. Механические части нам потребуется с вами заменить газовые упоры на упоры с электромоторами. Далее мы меняем штатный замок на замок с дотяжкой и новую петлю. Поэтому для начала разбираем крышку багажника, багажник и приступаем к работе. Интересно, а нас будет кто-нибудь смотреть, кто умеет читать по губам? Ты же, блядь, все равно не пустишь в эфир то, что я сейчас буду. Правильно? Да не, тебя же уволят. Можно обратить внимание на разницу петелек. У петельки для электропривода ушко чуть-чуть повыше. Это сделано для того, чтобы в нижней части замок зафиксировался и у него было место, куда дать до затянуть. Разобрали крышку багажника, приступаем к замене штатного замка и газовых упоров. В моих руках два замка, один штатный, самый обычный, ничего примечательного и новый в принципе, такой же ничем не примечательный, кроме одной единственной детали электромотора, который будет доводить крышку багажника до полного закрытия. То, наверное... Я здесь комментировать в принципе ничего не буду. Просто. Итак, замок мы поменяли. Теперь будем менять газовые упоры. Самым необходимым инструментом при замене газовых упоров является, чтобы вы подумали, правильно, деревянный брус. Место у нас немножко здесь подубавилось. Главное не удариться головой. Штатный газовый упор и упор с электроприводом. Думаю, сравнение здесь неуместно. Так, теперь надо вот эту штуку поменять. Сейчас нам, блядь, четырнадцать. После установки всех электромеханических частей багажника нам остается, в принципе, дело за малым. Протянуть проводку до управляющего блока и найти место для установочки непосредственно кнопки открывания багажника. Да. Я сейчас все четыре батарейки высушу. Еще придется в микрофон бежать, Еще одни покупать. Так что ты там, смотри, у меня аккуратней с контентом. Итак, предварительно все работы по багажному отделению мы выполнили. Замок новый стоит, электропривода стоят. Провода мы все с вами протянули аккуратненько, прихомутали, проложили. Ничего нигде не мешается, ничего нигде не болтается. Далее у нас есть пластиковая декоративная крышка, в которую вот таким образом мы решили поместить кнопочку. Она будет достаточно удобно нажиматься и не будет сильно мозолить глаза. Теперь нам останется только собрать крышку багажника и доложить провода до блока предохранителей. Я подключил водительское сиденье. Видишь, я как могу. Я могу отключать водительское сиденье, подключать водительские сиденья. А ты так можешь? Нет, не можешь. Так мы закончили все работы в задней части автомобиля, компоненты установлены на месте, обшивки все собраны, кнопочки врезаны, замочки подключены. Основные работы у нас сделаны, остались второстепенные. Это подключение к общей каншине автомобиля для теоретически возможности того, что у нас багажник будет открываться с брелока и установка данной кнопочки вот примерно вот в эту полость. Управлять электроприводы мы можем тремя различными способами. Первый вариант – это нажатием на кнопочку на пульте, нажимаем кнопку открытия багажника, держим ее, электропривод у нас открывает крышку багажника. Повторное нажатие приводит к закрытию крышки багажника. Следующий вариант. Нажатие на кнопку, которая расположена на крышке багажника. А закрытие кнопки, кнопкой расположены на обивке крышки багажника. Также у нас есть еще и третья кнопка. Пойдемте, я вам ее покажу. Кнопка расположена здесь в центральной консоли. Нажимаем на нее. Крышка багажника открывается. Нажимаем еще раз. Крышка багажника закрывается. Таким образом, вы можете комбинировать любой из вариантов открытия либо закрытия крышки багажника, так как вам это удобно.